Попробую пошагово все объяснить. Мне нравится, как это сейчас выглядит. Если нет канализации, что можно сделать? За двумя зайцами, как говорится, погонишься, от обоих получишь. Мы с вами готовы поделиться. Как показала практика, окупают себя быстрее. Масло-жироуловители, канализация, многофункциональные платы. Я говорю, сладкие язычки. Магая Тамильевич об этом знает, остальные не знают, поэтому сейчас будет ехидно улыбаться. Всем здравствуйте. Решили сегодня провести прямой эфир. У кого есть вопросы для нашего отдела строительства. Сейчас в прямой эфир должен войти, по крайней мере, Рагим, наш руководитель отдела строительства, который находится сейчас на объекте. Какие есть у вас вопросы, в общем, вы сможете ему задать. Я сам нахожусь на сегодняшний день в цеху. Ну, в основном сейчас большую часть времени я провожу в цеху. Мы постоянно дорабатываем продукт, постоянно придумываем что-то новое, постоянно что-то внедряем. Один из таких показателей – это клиент наш, который поставил с нами оборудование, где-то год назад, который постоянно к нам заходит в цех, и сейчас он попросил, он говорит, слушай, вы так все изменили, у вас столько всего появилось, я говорю, я хочу, чтобы вы поменяли. В общем, он решил заменить полностью все, что мы ему ставили, Он там это будет терминалы, он хочет, чтобы ему подключили эквайринги на каждый пост, гарты лояльности, все остальное, поэтому будем сейчас менять ему все полностью обходится это ему около, около миллиона, но он решил, он прям, я хочу, мне прям так нравится, мне нравится все, что вы делаете, мне нравится, как, как это сейчас выглядит. Многофункциональные платы, которые сейчас мы используем, да, которые сейчас можно, что хочешь с ними делать, это такой компьютер а, у вас на мойке. Чем больше ты узнаешь про оборудование, ты понимаешь, какие еще можно моменты изменить в своем оборудовании, чтобы делать его еще лучше. Вот. И, кстати, мы скоро собираемся запускать а, Робот-мойки это рукав, который автоматически моет машину. Просто заезжаете в бокс. Это не мойщики, это не вы сами моете машину. Один проход, пена и вода там, да, это рукав такой, которая обходит вашу машину и полностью ее моет. Имеет ли смысл открывать утепленную мойку? А, я думаю, да, если еще грамотно ее открыть, а, знаете, у нас появились такие много лайфхаков, как можно сделать так, чтобы ваша мойка работала вообще круглый год. А, не останавливалась, чтобы у вас. А, постоянно был поток клиентов, это как съемные панели, это как там, утепленные боксы, как съемные ворота, там, ну, много чего интересного, которое мы с вами готовы поделиться. Вы можете в любое время позвонить нашим менеджерам или написать вопрос под, под, к любым постом и мы готовы вам все объяснить, рассказать. Радим, ау-малейкум. ассалям. Так, ну что, показывай, что у тебя там. У нас здесь город Волжск, у нас э, 6 постов. Заливка плиты практически уже готова, завтра, после, не послезавтра, в понедельник, во вторник заливаем. Ребята доделают мелочевку, сейчас распирают приямки, выставлены закладные детали под приямки, под, вот тут у нас под колонны закладные детали, арматура все выставлена, теплый его повязан, все практически готово к заливке. День-два и заливаем. Отлично. А примерно, вот когда вы начали объект, и когда вы закончите, ну примерно, как вы тренируете? Так, а, начали мы где-то числа, по-моему, 10-го 10 числа же начали объект. 11 числа начали объект. Ну, считайте, дней 20 закончится. Это 6 постов, то есть расширенные 6 постов по 5,5 метров. Это увеличенные посты по размеру. Стандартные даже уйдет немного меньше времени. Угу. Здесь нужно учитывать тот аспект, что это очень опытные руки. Они делают все быстро, то есть знают, какой шаг, за каким шагом идет. Делается это все в месяц. месяцев максимум. Отлично. Смотри, Рагим, еще такой вопрос. Вот эти приямки, вы тоже сами эти все приямки заливаете? Масло-жироуловители, канализация, подвод канализации, вот эти моменты. А, так, сейчас объясню все это, попробую пошагово все объяснить. Первое, на рынке часто можно столкнуться, если мы заказываем мойку, вообще любое строение, будь то СТО и так далее. То есть вам изначально продают его за энное количество рублей. Заступает в стройку, и потом в итоге: а приемки стоимость не ходили, а подключение стоимость не входила, а шлифовать бетон не нужно, там или он не входил в стоимость, и так далее, и так далее, и так далее. И цена возрастает, возрастает, возрастает. А мы же пошли по пути э, подачи клиенту максимального сервиса, то есть максимального удобства финансового. То есть, одна цена она установлена, в нее входит все. Кроме того, что ясно и явно, без звездочек, без э, мелких шрифтов, указано в коммерческом предложении, нашем и так далее. Ну, Магомед Амирович, вы как руководитель знаете эти все нюансы, это для людей больше не следующих. Так вот, в нашу работу входят, вот объясняю, теплый пол, вот они при того размера, которые нужны именно индивидуально под вашу мойку. Можем установить их монолитные, можем установить кольцами, тому же как, как у кого... То есть это непосредственно на объекте принимается решение, как это лучше сделать именно на том или ином объекте. Часто клиенты тоже задают, они говорят, слушай, у меня, короче, есть строители, они все знают, они дома строят, там еще что-то делают. Я говорю, слушай, это большая разница. Часто. Один из самых частых вопросов, кстати. Владимир Здесь важно учитывать, первое тем, кто считает, что они могут и правильно могут построить. Был уже неоднократно опыт, были прецеденты по там, строительству, то есть клиенты звонят, говорят, даже проконсультируйте дистанционно, типа мы за это не хотим платить, мы не считаем это нужно, ну ладно, чисто по-дружески мы там, я не знаю, как-то поможем. Но в итоге все равно строилась мойка и дороже, и кривее. Мало уметь строить раз мойку, надо уметь строить мойку самообслуживания, даже самый ближний э, проект к мойке самообслуживания, то есть классическая мойка, она абсолютно не сходится по проекту то есть человек опытный в мойке в строительстве мойки классического типа не сможет построить мойку самообслуживания. А второй человек понимающий строительство понимает что в каждом строительстве есть свои нюансы то есть объяснять это ему не нужно вот uh -huh. и касательно значит строительство мало уметь строить даже мойку самообслуживания, надо знать и понимать как она в дальнейшем будет работать и эксплуатировать ее годами, чтобы понимать, к чему ваши решения в строительстве приведут в дальнейшем. Я надеюсь, понятно объяснил. И кстати, ну да, я, да ну я здесь, речь, буквально еще минуту пытаются строить сами, это чтобы сэкономить. Так вот, нет никакой в этом экономии, только потратите лишние деньги и все это в любом случае вылезет дороже. Радима это сам владелец двух моек, двух двух, двух постовых моек в городе Каспийске, Дагестан. И тут он еще такую практическую часть знает, как это все правильно все-таки применять и делать так, чтобы это все-таки работало. Я вот об этом и говорил, да. Как, как это все эксплуатируется, как это в итоге будет работать и к чему это приведет. Что лучше строить, вот мне до этого задавали вопрос: что лучше строить это э, мойку закрытую, открытую, клиенты уже более прихотливые стали. Да. Если раньше они заезжали в минус 15, могли на обычную открытую заехать, то сейчас они не готовы. И, кстати, из ситуации на. Они готовы. Минуточку, поправка небольшая могатор речь. Они готовы заезжать на открытую мойку, если у вас нет конкурентов и они в ближайшее время не ну вы не планируете, что они появятся. Если вы знаете в большом городе собираетесь строиться и знаете, что у вас там будет конкуренция, в любом случае вам а, кто-то еще построит какую-то мойку. Поэтому да, если вкладываете в будущее, нужно вкладывать в мойки а, закрытого типа. Отлично. И кстати, мойки закрытого типа, а, как показала практика, окупают себя быстрее. То есть вот эти вот два-три года работы зимой, которые, то есть остальные там зимой будут немного меньше работать, вы будете немного больше. За счет этой разницы вы окупаете быстрее эту мойку. Если есть возможность строить мойку закрытого типа, полностью закрытого, там, с полуавтоматическими воротами, с э, системами обогрева, то это нужно делать. То есть если вы готовы, в принципе, есть у вас финансовая подпитка такая, что вы готовы там потратить, потратить там 10, 15, 20 миллионов на постройку мойки, то да, если у вас есть в кармане 5 миллионов, то делайте открытого типа и не переживайте, она в любом случае себя купит, и в любом случае очень хорошо и прибыльно будет работать. Сейчас открою секрет, уже у нас полностью готов практически а, проект закрытой мойки, которая будет более правильной, более современной и при этом будет дешевле в строительстве, уже готов, Уже есть несколько заказов, которые хотят люди такую построить. Так, вот здесь вопрос тогда: до какой минусовой температуры можно мыть на мойках открытых и закрытых, неутепленных, только с теплыми полами? Открытая, неутепленная без системы обогрева. То есть за обеспечением теплого пола. Если у нас есть теплый пол, но больше никаких систем обогрева нету, она работает где-то до минус 10, может, минус 15 максимум. То есть ветреная погода может стать чуть, -чуть ниже значит можно применить в мойке самообслуживания открытого типа там самая большая проблема это обмерзание шлангов там и так далее то есть в основном то в плане все работает по обмерзанию сейчас мы разработали несколько коробов несколько видов коробов и несколько систем обогрева которые можем применять на мойках то есть можно их протянуть до где-то минус 20 25 до 30 даже градусов так и тут вопрос еще как быть со сливом воды сколько колодцев нужно в зависимости от, то есть количество колодцев рассчитывается в зависимости от количества постов. Если это до четырех постов, это последовательно соединенные 2. Если это более 4 до 6, это 3, от 6 и выше это четыре колодца. Слушай, а вот этот вопрос, кстати, это самый актуальный вопрос. Если нет канализации, что можно сделать? Вот у них, по ходу, не будет канализации. Что можно сделать? Что предпринимает этот человек? Сейчас покажу. Здесь стоят э, два накопителя, э, два больших резервуара, то есть можно их залить монолитные, то есть у нас э, в прайсе есть, как, как это делается, то есть сколько это стоит и так далее. Можем залить монолитные, можем, как данный человечек поступил, э, нашел где-то старую заправку заброшенную, выкупил пару бочек подешевле, по 30 кубов каждую, 60 кубов на 6 постов, в принципе, должно хватить. Mm -hmm. э, отводится вода сюда, и отсюда уже откачивается, то есть ну, в самом крайнем случае заключайте договор с утилизирующей компанией, которая приезжает и все откачивает. Способов э, от, отведения этой воды еще куча. То есть начинает шамбой, заканчивает там покупкой э, одного там, газика, астенизатора и отводской администратора ключи дает, и он сам отводит и выливает воду время от времени. Раз в день или раз, два раза в день. Вывести тоже, если я не ошибаюсь, это стоит не так дорого. Расходы от 5 до 15% от прохода кассы заработали за месяц миллион значит отдадите там пусть будет 50 или 100 тысяч за откачку этой воды то есть не работала мойка по какой-то причине ее закрыли на месяц ничего не заработали ничего не откачиваете все от того что вы зарабатываете поэтому переживать снегам не стоит там небольшие расходы по откачке воды кстати подключение центральной канализации не всегда обходится намного дешевле чем подключение таких колодцев еще такой вопрос вот здесь а законно заливать плиту так, вот здесь уже интересный вопрос. Если это монолитное, то есть если это капитальное строение, то определенно монолитная плита законна. Если это не капитальное строение, то есть если мы идем по пути утверждения конструкции как капитальное строение, нам нужно получать разрешение на строительство и вот в эксплуатацию. Нужна она только при условии, что вы собираетесь землю в собственности себя оставлять, то есть взяли в аренду у государства и решили оставить ее для своей собственности выкупить в дальнейшем, тогда нужно возводить капитальное строение. Как правило, все утверждают как некапитальное строение. Соответственно, по 52 статье градостроительного кодекса капитальное и некапитальное строение до значит, конца 2018 года толщина плиты должна была составлять не более 25 сантиметров, то есть углубление не более чем в плодородный грунт. Значит, с 1 января 2019 года к этой самой вышеупомянутой статье 52 Продолжительного кодекса вы вступили в силу поправки, в соответствии с которыми плита должна быть разборная, если она не капитальная. Вопрос еще сразу, этот, э, АРАС, система АРАС куда подключается? Ну, это я, наверное, отвечу. АРАС подключается, это выкачивается вода. Чтобы все понимали, АРАС это не система, она не спасет вас ни от чего. Это не система, которая там очищает воду, как многие там, э, чтобы продать оборудование, просто там, баджет, вы можете поставить систему АРАС, и она будет вам очищать воду, и вы будете заново ее использовать. Это все бред. АРАС это просто... Сладкие язычки. Что, что? Я говорю, сладкие язычки. Да, это, это чистая фикция. Вы на самом деле ничего никак не сможете эту воду использовать два раза. Она в ней очень много химии, плюс эти минералы, ну все вместе, в общем. У вас тупо не будет работать пена бесконтактная, которую вы будете использовать. Она не будет отмывать вообще. И плюс э, у вас будет проблема с тем, что э, Единственное, что у вас, если у вас не будет АРОСа, там или Санпин, они вас могут наказать за это. Это как бы вы обязаны по закону ставить систему рециркуляции воды. В других случаях смысла нет ее абсолютно ставить. На самом деле это просто фикция. Магомед маревич пока мы с тобой разговаривали, у меня здесь простой. Мне надо бежать работать. Две секунды буквально. Давай пару вопросов, Хорошо. так то уже успеем да. все. Так. Спасибо, кто нужен. Как раз тот, кто нам нужен, это вот таким про тебя, походу. <laughs> можно приехать, посмотреть? Да, пожалуйста. Да, конечно, можно, если по Кавказу тоже он. Да, по Кавказу тоже он, он у нас везде. Он, он иногда тогда будет выезжать из Дагестана и может оказаться где-нибудь во Владивостоке, так что да. Он... А вот я сейчас на днях и окажусь во Владивостоке, кстати, наверное, Магамет Тамарич для тебя секрет не знаю или нет? Я сейчас где-то буквально дней 5-6 мы закончим здесь, мы выезжаем в Подмосковье, запускаем строительство. Я запускаю объект, там мои ребята будут строить, а я уезжаю на шеф-монтаж в Уссурийск. Ну, нормально, работаем, работаем, братья. Работаем, братья. Так, ну, в общем, всем спасибо, кто присоединялся, вот всем помахал, я вроде никого не пропустил, всем помахал. Вот. Всем спасибо, кто присоединялся. Если у какие-то были вопросы, вы можете задать эти вопросы вот здесь же, Или позвонить нашим менеджерам. Наши телефоны тоже везде указаны. тап там, WhatsApp, все есть. Если кто хочет с Рагимом связаться, просто напишите. Хочу поговорить с Рагимом. Рагим всегда на связи. Мы дадим вам его номер телефона. Рагим, если ты не против, конечно. Я не против. Это моя работа. Все, отлично. Все, супер. Всем спасибо большое. Рагим, тебе огромное спасибо. Тебе тоже огромное да. спасибо, Кристоф Мариевич. Все, вам всего доброго и всем всего доброго. До свидания. Пока.